Страх биткоина. Стоит ли вкладываться в дешевеющую криптовалюту? Дистанционное поступление в Казанский федеральный университет. Лучше из лучших, чем завершилась стажировка студентов в мэрии. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. В доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча Рустама Миниханова и главы Казахстанской финансовой торговой промышленной корпорации Антустик Серегжана Сиджанова. В ней также принимали участие исполняющие обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и генеральный директор Татнефтехимиинвест Холдинг Рафинат Ярулин. Впервые с декабря 2020 года курс биткоина упал ниже 21 тысячи долларов. За последний месяц одна из наиболее популярных криптовалют подешевела в цене более чем на 30%. О причинах обвала рассказывает эксперт Казанского университета. По данным открытых источников, известная по всему миру цифровая валюта, первый выпуск которой был зарегистрирован еще в 2009 году, достигла своего пика в ноябре 2021. Тогда биткоин поднялся почти до 70 тысяч долларов. А с начала этого года криптовалюта подешевела более чем на 50%. За последнюю неделю почти на 30. Биткоин, как и любая другая криптовалюта подобного типа, они не имеют никакой привязки к чему-то реальному. Поэтому э, рост и падение э, курсов биткоина зачастую связан с э, настроениями э, на рынке, э, с так называемым хайпом. На утро 15 июня биткоин достиг 20 200 долларов. Согласно последнему курсу, это более 1 миллиона рублей. На снижение показателей влияние оказали в том числе сообщения некоторых криптовалютных бирж о временной приостановке операций по выводу средств. Например, на этой неделе Binance выступила с подобным заявлением на фоне технических неисправностей. Все это вместе создает негативное ощущение у потенциальных приобретателей биткоина и других криптовалют. Соответственно, они начинают продавать и курс начинает падать. Падение интереса к биткоину связано и со стремлением некоторых стран препятствовать свободе обращения криптовалют, которые превращаются в некий маргинальный финансовый инструмент. Однако, как утверждает эксперт, делать прогноз относительно курса биткоина достаточно сложно. Движения в цене биткоина они не, не э, обоснованы какими-то объективными причинами, а обоснованы исключительно эмоциональными движениями участников рынка. Нет, возможно, падение остановится, может быть, даже какой-то рост произойдет, тем временем Банк России планирует в следующем году провести первые реальные расчеты цифровыми рублями. В апреле глава финансового регулятора Эльвира Набиулина заявила, что новая собственная валюта позволит удешевить проведение расчетов. Планируется использование в том числе и международных. Как отметила председатель Центробанка, прототип цифрового рубля был создан в довольно короткие сроки. Диана Жленкова, Универньюз. Близится важный период для каждого абитуриента – приемная кампания 2022. Сейчас 11-классники сдают последний экзамен и готовятся к поступлению. Наталья Жирнова узнала о способах подачи документов и особенностях поступления в этом году. Уже 20 июня в Казанском федеральном университете, как и по всей стране, стартует приемная кампания 2022. Университет уже второй год является участником пилотного проекта «Поступление в ВУЗ онлайн».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 В феврале текущего года казанские студенты получили возможность пройти стажировку в городской мэрии. Из 300 конкурсантов в проект прошли всего 30 участников, в том числе студенты Казанского федерального университета. Море амбиций, идей и всего два месяца, чтобы сделать первые шаги к их реализации. И вот спустя несколько недель после окончания программы стажеры городской мэрии смогли презентовать свои проекты главе города лично. Представления были на самом деле такие расплывчатые вообще в целом у муниципальной службе. То есть когда ты приходишь, ты думаешь, что, ну, что у города проблемы есть, нужно быстренько решить. А на самом деле, когда погружаешься, осознаешь все аспекты, какие-то маленькие мелочи в развитии города, в построении его, в реализации каких-то проектов, Понимаю, что это огромный-огромный труд. В ходе мероприятия глава города вручил участникам программы специальные сертификаты о прохождении стажировки и пообщался с ними на волнующие темы. Основной темой обсуждения стала возможность дальнейшего профессионального роста в политических структурах. Я ожидала, что стажировка пройдет настолько интересно. На самом деле, когда подавала заявку, думала, что у нас распределят какие-то структурные подразделения, и мы будем там непосредственно работать с какой-то конкретной своей задачей, там, по своей специальности, возможно, или просто то, что интересно. А по факту мы получили то, что нас познакомили вообще со всей структурой мэрии, познакомились с каждым структурным подразделением по отдельности, дали лично поговорить с какими-то заместителями руководителя аппарата, где-то заместителями мэра, и даже появилась вот возможность задать прямой вопрос мэру. Участники программы признаются, что темы для своих проектов выбирали, исходя из проблем, с которыми сталкивались лично. Так, к примеру, одна из команд разработала проект по решению вопросов, связанных с общественным транспортом. В качестве первых шагов участники группы предложили сотрудникам мэрии на пару недель перейти со служебных автомобилей на общественный транспорт. Ну, вы знаете, транспорт – это артерии... Города, который пронизывают его, и это очень актуально. Если город хочет развиваться, а мы слышали а, о проектах, что мы хотим догнать Токио в 2030 году, если мы хотим развивать Казань и делать ее удобной, то транспорт – это одно из тех направлений, которые обязательно нужно развивать. В перспективе городские власти планируют расширить проект. Уже этим летом 10 лучших стажеров смогут попробовать свои силы, работая в правительстве Москвы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Делегация из Казахстана посетила Институт фундаментальной медицины и биологии. Подробнее смотрите в моем сюжете. Заключительный день визита делегации финансовой торгово-промышленной корпорации «Антустик» был не менее насыщен, чем первый. 15 июня гости посетили Институт фундаментальной медицины и биологии, где директор Института Андрей Киясов и заместитель по научной деятельности Рашат Файзулин провели обзорную экскурсию по залам, рабочим аудиториям и лабораториям, где рассказали об истории Института, успехах и ближайших планах. Делегатам также было предложено наглядно рассмотреть Центр симуляционного и имитационного обучения. Центр имеет целый ряд уникальных тренажеров и симуляторов, предназначенных для подготовки врачей. Вообще институт, он такой разбросанный, то есть вся медицинская часть, она здесь, в 6 зданий, плюс рядом клиника на 840-й, а плюс есть специальная маленькая трансляционная клиника, которую вы сегодня посмотрите, но она маленькая, нормальная, как бы, переход с наук в практику, и плюс наш научно-исследовательский институт, где геном, нейрортомные и все остальные исследования ведутся. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с международными компаниями и университетами. Стоит отметить, что глава корпорации Антустик высоко оценил потенциал Казанского университета, его мировые научные достижения, качество образовательного процесса и выразил заинтересованность в открытии филиала Казанского федерального в городе Шимкент. Приоритетными направлениями были определены геология, нефтегазовое дело, химия, строительство, технология, машиностроения, медицина и ряд других. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Макдональдс в России теперь будет называться «Вкусные точками, Что по этому поводу думают потенциальные гости заведения, расскажем в следующем сюжете. 12 июня генеральный директор компании «Макдональдс» Олег Пороев заявил, что бывший «Макдональдс» в России теперь будет иметь название «Вкусно и точка». Пороев подчеркнул, что компания сохранила систему отношений с прежними поставщиками, и потребитель не заметит разницу меню и вкусов. Но что же по этому поводу думают люди, которым так полюбился ресторан с его прежним названием? Ну, я думаю, это круто и прикольно то, что переименовали? Ну, я думаю, что это очень интересно, наверное, будет очень вкусно, наверное, два раза вкуснее станет, да. Такое название необычное, я думаю, наверное, было тяжело придумать. Ну, насчет Макдональдса, я, не знаю, честно говоря, я вот пошла, взяла я съела с большим удовольствием, поэтому про Макдональдс вряд ли я вам что-то могу сказать. Вообще название хорошее, но насколько я слышала, там убирается же получается весь фастфуд, она превращается, насколько я понимаю, в обычный столовую. Я даже не знаю точно, как бы Макдональдс это уже действительно бренд, это уже действительно э, с, с давних времен, так скажем, да, то есть это человек, который подставил эту всю сеть. И сейчас, э, если менять Макдональдс, это получается то, что совершенно другое заведение будет, то есть люди даже многие не будут знать о ребрендинге и не будут знать, что такое вкусная точка. Да нормально вообще, почему нет, еда то та же самая. Да. Все же понимают, что это тоже то самое, что самое Мак. Макдональдс, да, просто название поменяли. Конечно, очень жаль, что старое название утеряно, потому что это все-таки история какая-никакая, Макдональдс, все мы любим, все мы ходим. Как и ожидалось, мнение у людей неоднозначное. Но нам, жителям Казани, остается только ждать открытия заведения с новым названием, чтобы проверить, действительно ли это вкусно и точка. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!